Здравствуйте, друзья! Это снова я. Но сегодня я хочу поговорить не о горных лыжах, не о новинках, не о тестах, а о изменении в режиме работы нашего YouTube-канала, сайта и прочих соцсетей. Дело в том, что с 22 апреля мы перешли на работу в режиме платных подписок. И это ну, неизбежно вносит изменения в режим работы всех связанных с сайтом э соцсетей, каналов и прочих источников и каналов информации. В первую очередь касается Ютуба, на который я, собственно, размещу этот ролик. И он будет касаться исключительно пользователей Ютуба, подписчиков канала на Ютуб. Итак, раньше YouTube канал был для нас единственным основным техническим каналом размещения видео, которое мы делали для вставления, вставки его в материалы, публикуемые на сайте. Соответственно, публикация материалов на сайте приводила к публикации э, видеоматериалов на канале YouTube. Я знаю, что многие не ходили на сайт и есть даже такие, которые вообще не знают его существования а просто подписывались на YouTube, приходили и смотрели по полученному уведомлению о новом видео смотрели видео и получали информацию которая их интересует прям непосредственно из видео вот, сейчас мы перешли на новый формат и в, рам в рамках которого все будет происходить следующим образом публикации а, будут осуществляться на сайте приоритетно вот. и доступ к публикациям будет разделен то есть публикации с момента Материалы с момента публикации будут доступны только подписчикам с активной платной оплаченной подпиской. Для общего пользования, скажем так, для публичный доступ к материалам будет открываться с задержкой. Задержка в зависимости от тематики, остроты, сущности, там, важности материала будет составлять от 180 дней и более. То есть, соответственно, если вы подписчик, то сегодня опубликованный материал, вы имеете к нему доступ на сайте, вы заходите, читаете и смотрите видео. Если вы не подписчик, у вас нет платной подписки, то вы увидите это же самое видео на канале YouTube, но после того, как к нему будет открыт общий доступ. То есть, после истечения вот этой самой отсрочки, то есть 180 дней и более. Следовательно, на сегодняшний день, начиная с мая и конца апреля 2018 года, на YouTube видео появляться не будут в том режиме, в котором это было раньше, до момента истечения этой отсрочки 180 дней. То есть, грубо говоря, первый материал, который опубликуется на канале YouTube, опубликуется в конце октября, потому что у него есть отсрочка публикации общего доступа. Это не значит, что на YouTube не будет больше появляться видео, они будут появляться, потому что не на все материалы, не на все видеоматериалы будут а, будет, а, распространяться срочкой и доступ только по подписке. Будут и материалы, которые будут доступны с первого дня публикации. Поэтому, не просто к чему я рассказываю, да? К тому, чтобы вы не подумали, что мы Перестали заниматься лыжами Мы перестали снимать видео И там забросили это дело Потому что долгое время нет обновлений на канале Нет, это не так Обновления есть, но просто мы свой фокус внимания Теперь переносим на сайт да? И соответственно Как только пройдет отсрочка доступа На ютубе Возобновится вещание Ролики начнут появляться с, те, с, той же, с тем же постоянством По тому же расписанию и все будет точно так же активно и интересно, но с некой отсрочкой. Соответственно, если вы хотите быть в теме и хотите получать информацию актуально, своевременно и, прежде, как бы, да, и быть на пике информационной активности, то переходите на наш сайт, оформляйте подписку, и вы будете получать доступ к материалам, и к видео. И к материалам, которым нет видео, которые никаким образом вообще не проходят через канал на YouTube. Если вас устраивает... Ситуация просто смотреть видео на Ютубе, ничего никуда не подписываясь, ничего ничего не оплачивая, то никто такую возможность не отнимает, мы не прекращаем это делать. Просто она появится через некоторое время. То есть, грубо говоря, начнется с конца октября. Вот такие вот изменения. То есть, еще раз, да для тех, кто до конца не понял, YouTube канал мы не закрываем. Он просто перестает для нас быть основным и единственным каналом видеовещания. Да? Все, оставайтесь в подписчиках к YouTube-каналу. Подписывайтесь для того, чтобы не пропускать обновления, которые на нем все-таки будут. Подписывайтесь на нас в соцсети, потому что там будут анонсы и открытых для всех материалов, и материалов, которые доступны по подписке. Ну и ходите чаще на сайт, потому что именно там теперь будет э, сфокусирован наш вектор внимания, вектор работы, вектор развития мы направим именно на, на сайт, и все интересное и самое активное будет происходить именно там. Также мы закрыли форум по ряду, на самом деле, в первую очередь технических причин, потому что у нас, э, грубо говоря, нет возможностей и необходимости его поддерживать. Он требует очень много ресурсов для обеспечения безопасности, для безопасности всей информационной структуры нашего сайта. Вот. И при этом он так и не стал за многие годы какой-то мекой горнолыжного общения, а так и остался на уровне там, консультационных вопросов, которые, собственно, мы теперь реализовали в новом формате на сайте. Опять-таки подробнее вы можете об этом почитать, об этом насвисано на сайте. Вот все остальное будет работать так, как я вам сказал. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, на соцсети, подписывайтесь на сайт. Больше катайтесь и интересуйтесь лыжами. Все, ставьте лайки. Пока, встретимся на склоне.